Здравствуйте, меня зовут Сень Маргарита Михайловна, я старший ортопед Института базальной имплантации. И сегодня хотелось бы вам рассказать интересный клинический случай. Ну что, давайте приступим? К нам обратился пациент на консультацию с целым комплексом проблем в полости рта. Тут были и разрушенные зубы, и невозможность пережевывать пищу. Огромный эстетический дефект, который мешал пациенту комфортно себя чувствовать в обществе. После осмотра на консультации было принято решение о том, что необходимо провести дополнительный метод диагностики, такие как компьютерная томография. Пациент был направлен на КТ. И вот что мы увидели на снимочке. То есть мы видим много разрушенных зубов, кисты, множественный кариес, разрушенные зубы, убыль костной ткани. После того, как мы оценили этот снимок, было принято следующее решение, что на верхней челюсти необходимо удалить все зубы, на нижней челюсти все зубы оставить, хотя были возражения со стороны пациента, но в итоге все-таки мы договорились. После чего была начата работа, то есть на нижней челюсти было сделано восковое моделирование будущей формы зубов, а с верхней челюсти поработали уже хирурги, удалили все зубы, поставили имплантаты, и начали протезировать верхнюю челюсть в тот момент, когда на нижней челюсти сделали прототип будущих коронок. Одномоментно в это же время пролечили нижний шестой зуб эндодентический, потому что сам был воспален нерв, и поставили два имплантата в области нижнего шестого зуба справа. Проведена примерка постановки зубов. Дорогие наши пациенты, не надо бояться будущей формы и цвета зубов. Мы с вами все это обсуждаем на таком приеме, который называется антропометрия. То есть мы вот с вами выбираем форму будущих зубов, цвет будущих зубов. И безусловно, буквально на следующий день или через день после операции у нас есть такой прием, который называется примерка постановки зубов. То есть на антропометрии мы с вами выбрали цвет и форму зубов, а на примерке постановки зубов мы их уже непосредственно применяем в полости рта. И имею с вами такую возможность оценить эстетический эффект. Вот сейчас вы видите фотографию с примерки постановки зубов, когда буквально на следующий день после операции мы примеряем и утверждаем с пациентом форму и положение будущих зубов. При желании что-то корректировать на этом этапе, у нас присутствует здесь зубной техник и все в режиме реального времени корректируется в соответствии с эстетическими пожеланиями. Далее в это же посещение, ну, то есть на второй день после операции пациенту ставятся временные зубы. то есть он может разговаривать, употреблять в еду мягкую пищу, чувствует себя комфортно в обществе. Вид готовой работы это зафиксированная металлокерамическая челюсть а, вверху. С этим пациентом мы пошли сразу по пути постоянного протезирования. То есть мы не стали делать ни акрил, ни ПММА временные зубы, мы сразу сделали постоянные зубы. Поэтому операция у него тоже происходила с некоторыми нюансами специально для протезирования постоянными зубами. Далее мы перешли к нижней челюсти, мы обточили все зубы. Накрыли их металлокерамическими коронками такого же цвета, как на верхней челюсти, и получили итоговый результат. Оцените, пожалуйста, этот результат. Мне кажется, что получилось очень здорово. В данной клинической ситуации был применен комплексный подход, позволяющий сохранить зубы с хорошим прогнозом. Наши технологии и опыт позволяют нам устанавливать имплантаты только там, где это действительно необходимо. Данный пациент приобрел уверенность в себе, красивую улыбку и, что еще более важно, правильно, правильно функционирующую зубочелюстную систему.